Всем привет, всем привет, ставьте лайки, ставьте лайки. Я из Ростова, но учусь в Воронеже в медицинском университете очень красиво, спасибо Можешь встать? Нет, встать не могу а... Здравствуйте Ригель. Как дела? Хорошо, у тебя как? Супер бомба, отлично Ты откуда? нижином брата ты из Воронежа Воронеж Воронеж Ой сколько воспоминаний с этим городом у меня Воронеж Воронеж Но вообще я Ростовская просто тут учусь Ростов да ну Ростов Ой-ой-ой сколько там Пандор торговали мы